лучшие сборки call of duty mobile так вы вбиваете в поисковик ютуба чтобы найти для себя оптимальную сборку какого-либо гана call of duty mobile здорово бандиты бандитки а также их родители вы часто заходите на youtube дабы найти лучшую сборку на свой любимый ган вы видите вот такие видео слышите такие фразы лучшая сборка Смотрите сборку и полностью ее копируйте и поиграв пару каток начинаете писать вот такие комментарии. А все почему? Во-первых, данная сборка лучшая именно для данного человека, который поделился с вами ею и своим соображением. Давайте расскажу вам случаи из жизни по теме данного видео для общего понимания. Когда я служил снайпером, немного много ни мало 10 лет перед отъездом в горячие точки мы проходили недельное обучение на полигоне. И так как я боевой снайпер, а не ротный, который являлись в основном солдаты срочной службы, которые только пришли и понятия не имеют, как приводить оружие к нормальному бою оружие в реальности к нормальному бою это то же самое, что сделать сборку в игре. И вот 15 снайперов из них 10 срочников и 5 контрактников и 4 из них, которых тоже ротные, а то есть не особо обученные. В итоге мне давали все 14 винтовок, чтобы я привел их все к нормальному бою. Я их привел, я из каждой из них мог попасть на 100 метров в монету номиналом 1 рубль. А те люди, чье было оружие, не смогли попасть из трех выстрелов даже рядом с десяткой. Вот так же в колде каждый игрок играет по-разному, на разных устройствах и манера стрельбы и умение пользоваться различным видом оружия тоже разные. Поэтому мой вам совет, заходя на данный вид видео не стоит копировать процентов сборку других игроков, вы можете взять отсюда лишь ценную информацию. А доделать сборку под себя вы должны сами, чтобы вы на любом расстоянии могли стрелять с нее комфортно. Все это делается очень легко, заходите в тот режим для которого вам нужна сборка, смотрите что вам мешает стрелять комфортно и убирайте эту проблему за счет различных модулей. И вот когда вы зайдя в любимый режим, салете со своим оружием, вы будете кайфовать от игры и стрельбы. Надеюсь вам понравилось видео, не забудь прожать лайк, написать комментарий по поводу данного видео и подписаться, если ты тут впервые. А с вами был Бобруха, до скорых встреч, пока-пока.